Снят сна износ, пускаюсь в метель, заждался мороз, пусты. Знамо куда В полуночной мгле Иду сквозь года По скользкой тропе Вперед Промерз до костей С вопросами что-то начинает меняться. It's no. И свистим мою дверь летят С теми недопят И вот начинает что-то меняться. В ёмных лугах разукрасила землю весна знаковых, а земля в а слезах. Не привычный размах. А щетина заросла челивой листвой, а наш валодоснай сразу кинулся в бой с ледяной укорой. Да мирской у доской. Сила дышал. Тихо бьется алый волос, тугой и Как жаль, что нельзя этот мир поменять, но нельзя и молчать. Дай ему потакать, когда весна. И наша завершающая песня «Капает свет» — А под, подхлопывать хлоп... под можно? — Конечно — Что-то не хлопает, а тут уже с ладой не спились Последняя песня называется «Капает свет» То, к чему в итоге мы пришли к великому празднику Теплый свечой согреет огонь. покой. И сна больше нет, есть только свет, свет, капает свет.